Друзья, всем привет! Сегодня 29 октября. Вот сегодня поехал, короче, собирать бобровые завалы. Там три бревна из бобровых бобер свалил. Ну, в общем, и короче одну большую осинину, наверное, куба в два с половиной свалил ветер. Тоже бобер погрыз ее. Но вот сейчас, короче, макушку одну половину распилил. педали сколько вышло? И там еще осталось столько же с макушки. И плюс еще камель наверное, раза на три. Но я не смогу осилить, у меня шина короткая. Ладно, все, давайте, друзья, до следующих встреч. Сейчас посмотрю, что с колесами у меня будет. Вывезут они это путешествие или нет. Там дальше, короче, посмотрим. Сколько смогу сегодня привезти, столько привезу. Что, ребятки? Вот это вот сучки от макушки. Короче, чисто макушку. Вот до вот этого вот тройного разветвления. Я увез за три раза. Макушка здоровенная, короче. Сейчас вот отпилил один сутунок. И там взял, короче, вот, пять чурок. Пять чурок загрузил, у меня полкузова, получилось, короче. Видите, какая здоровущая осина. Сейчас покажу. Здоровая осина. Она тяжелая, блин. Я, короче, вот пять чурок оттуда взял. Вот отсюда. Вот. Вот таких вот сейчас сравним. Короче, вот здесь сантиметров примерно 40-45. Вот здесь пошло такое вот бревнище. Здоровущее, смотрите Короче, вообще бревно здоровое Я его обычной шины не возьму В обхват, оно метра полтора Наверное, бревно Ну, короче, где-то на 80, на 90 Бревно Здоровущее, вот смотрите Короче, мы вот, Черные лесорубы с бобром У меня ручной бобр Короче, вот смотрите, вот бобер с грыз. Вот здесь вот у него, короче, вода такая вот он сгрыз, и ветер, короче, вчера был. Вот это вот сломалось, короче, фигня. обломалась. Вот еще такое же сгрызе, наверное, скоро упадет. Видите, вот получилось вот такое вот бревнище, здоровущее вообще. Короче, здоровенное. Я не знаю, как вам его показать. Сейчас вот так попробуем. Вот, смотрите. Ну, думаю, как-то вот так. Смотрите, со мной -то. это Смотрите, я сажусь на него вот так верхом. Видите? И вот так обхватываю. И не могу обхватить, друзья. Короче, тут как после топора какого-то, стружки. Видали, какие стружки? Смотрите, это вот вообще тут прям все, все завалено. Тут полтора ведра будут стружки. Ну и вот. Ну и, короче, это тяжелое. Взял оттуда. Короче, вот пять чурок отпилил. У меня почти бак ушел бензина. В карвере, короче. Вот. И здесь вот такой вот Два бревна, одно такое было. Распилил вон до туда. Сырое тоже. Диаметр примерно, ну, может быть, тоже около 45 сантиметров. Вот, в камле. И здесь я взял, короче, получается, так, взял я здесь 11 чурок. Вот. И у меня, короче, в кузове уже дофига дров. Ну, как дофига, они сырые. Я, короче, много не стал перегружать его сильно. Ну вот получилось у меня уже... Фух. А, нет, соврал я вам второй кузов, это получается. Ой, третий. Вот это третий кузов, короче. Вот видите. Ну, короче, у меня по колесам вообще страшно. У меня вот на вот этом колесе, короче, на левом, похоже, грыжа вылазит. Смотрите, видно, наверное. Видите, вот здесь вот выпирает. Вот такие дела. Прям может заметно. Грыжица вылазит. Страшно мне, короче, так кататься. Ладно, все, короче, ставьте лайк, я поехал. Ну что, друзья, как я предполагал, пришло хана моей второй покрышки. Короче, на прицепе. Вот. Покрышки хандрец пришел. Она у меня взорвалась. Вот. К камере вообще хана пришел. Я, короче, дрова завез. В общем, 500 метров до дома не доехал. Взорвалась. На выстрел, короче, вот с этой стороны. Потом как-нибудь покажу, если интересно будет. Ну вот, разгрузил половину дров, привез, короче, домой, разгрузил, поехал опять съездил на таком же колесе. Ну, вроде диск не помялся, не сильно тяжело было, но вот камера, вот она, где бабахнула, смотрите. Видно, видите, какая дырень. О, как она хлопнула. Вот грыжа у меня была. Ну и вот, короче, вот так получается у нас ступица. Одевается на эту ось. Родная. Вот. Ну и, короче, друзья, купил я себе два колеса от москвича. Съездил, снял. Здесь отверстия здоровущие, короче. Короче, сейчас родной болт покажу. Так, родной болт. Так. Вот. Все же знаете. Родной болт. Вот. Смотрите. Видите, как он сюда пролазит. Вступится-то он нормально сидит. А здесь получается, видали, как гайка пролазит. В смысле, гайка, шляпка болта. И, или вот так вот делаешь. Вот. Видите, вот так получается. Ну, короче, ладно, я этот болт выкидываю. Купил себе вот такой болт. Он такой же самый. Ну, он подлиннее, короче. Длиннее, да, вот подлиннее он. Вот, видите. Ну и взял вот такую вот шайбу, короче, и грайвер. И теперь я делаю вот так. Короче, одеваю шайбу на этот болт, одеваю шайбочку, забубениваю сюда и она все сидит. А с той стороны в ступицу я, короче, гравером забабахиваю и все у меня, короче, будет сидеть надежно. Вот, иди отсюда, иди отсюда, чеми мяукаешь. Вот, короче, вот, вот так вот получается, ребятки. Прикрутил уже четыре болта, сейчас буду пятый прикручивать в ступице. Приходится колесо развернул, потому что вот внутренней вот этой чашкой она бы у меня, если вот здесь было, она бы цепляла за сам кузов, короче. Вот пришлось колесо развернуть. Это у меня теперь уличная сторона. И, и это вот. А это внутренняя, получается, в телеге. Одевал, как сказать, клиренс или как, 2 сантиметра примерно есть. И это не задеет, короче. Взял колеса вот эти, по 300 рублей каждая. Но это все фигня. И единственный минус того, что теперь штуцер будет под телегой. Качать колеса придется как-то так. Фигово, короче, будет. Ладно, все, друзья, давайте буду ставить. Ну, как-то вот так смотрится, друзья. Это вот колесо стоит у нас. Видите, как с ним что случилось. Ну, диск не помятый, блин. Ни из этой, ни изнутри, ни с улицы. Слава богу, хоть диск нормальный. Сейчас посмотрим, где взрыв был. А взрыв у нас вот здесь вот был. Короче, видите, вот по крышке хандрец пришел. Вот. Как-то так, ребята. Как бабахнула, так это. На остановке девка стояла, наш перепугалась. Наш завизжала, видите. Вот. Ну, как-то так это я уже установил колесо, вот, ребятки. Все стоит как надо. Тут ничего у меня не ослабло, я протягивал тормоза хорошо хоть здесь остались и считаю что никакие суда эти как они называются там ступицы не балки не надо ставить от девятки оно и так все нормально будет сейчас кататься должно только вот единственный минус покрышечки чуть-чуть потресканные вот и камеры может быть там какие-нибудь херовые но это ничего страшного, короче, подкачаемся, сделаем. Будут чики-пуки, короче, друзья. Ладно, все, выключаюсь. Смотрите, сегодня примеры будет.